а ah. а ah. I'm not Дорогие друзья! If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say meow. <laughs> and do your job. Earth is the name. Then bullet is the change. So I don't want to watch. As playing James. <laughs> Fresh out the house, got the beat. There's a ride up and down Martin Luther King drive. Standing tall, looking down. Get out of here. Get out of here, man! Shit, I'm saying. Huh? Eh? missy gissy missy Stop! Когда у нас появился сейф wall, we have a safe wall. At the same time, with the camera of the camera. Oh, shit. Oh, shit. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры и легко без затеи, лучше разных врачей и всех людей. Кто ты такой? Мы. Сейчас и голодных волков держит страх и весь всех жителей Югры. <плэк> <плэк> Видео бой какой? Мой хуй с твоей губой. <смех> Итак, что же мы возьмем с собой в путешествие? Я бы взял с собой библию, икону и... 140 килограмм ложить на... <gasps> What's that on the bed? That's a microphone! We gonna play some sing On the road, where кто-то же платит за это деньги. Сколько? Серьезно? Серьезно? Серьезно? Лук светится! баный рот. Вот это пиздец! Нихуя себе, блядь! Интересно! Что это так бумкнуло? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вс ⁇ блядь. У нас в студии гость программы, руководитель Центра красоты и здоровья Альфир, Анастасия Идрисова. Здравствуйте. Здравствуйте. что же еще вам сделать? Оторвать пищу? Прикрепить сиси? А что, идея? В 2077-м мой город признали худшим местом для жизни. Почему? Зашкаливающий уровень преступности и люди, живущие за чертой бедности. И их здесь больше, чем где-либо еще. И знаете, с этим не поспоришь. Но люди все равно тянутся сюда. Это город обещаний. Ты понимаешь, что они лживы, но все равно ведешься. Ты бежишь за мечтой и живешь ради нее. Это город мечтателей. А я мечтаю о многом. Давай вставай, мать! Суперпанк 2077